Кто ничего здесь не делает абсолютно. Грязь и бардак везде. Это <смех> вот сараи. Угу. И да. сараями люди до сих пор пользуются. Пользуйте, конечно. Аквапарк, да, вот как раз. Это все у меня во дворе, все это хлюпается, воняет. Вонь, не просто плохой запах, вонь. Это все у нас. Здесь у нас вот табличка есть посторонним вход воспрещен опасно для жизни. Ну, тут табличка практически не видно. А у вас никто в яму это еще не падал? Нет, пока еще нет. Мы детей за детьми смотрим. Мы звоним в эту, э, как она называется, эта компания, которая вывозит твердые отходы. Они нам сказали: а мы не вывозим, потому что нам не перечисляли. Экотранс. Вот, да, Экотранс. Как нам можно было? Мы платили за всю, но нам ничего не делали. То есть эта управляющая компания должна была перечислить да, Экотрансу да, да, ваши да, деньги. Да. из этого колодца э, э, все содержимое выходит а наружу и издает ужасный днем. запах как вы проветриваете свою квартиру на первом этаже так да как практически не открываем окна ну, когда запаха такого нету чтобы уж сильно тошнотворного тогда мы открываем основном вечером когда уже прохладно на улице Тогда. Трубы у нас разрушаются лестницы, рушатся крыльечки, рушатся. Это не только управляющая компания. здесь муниципальных территорий полно, которые не занимаются. Те же вот лестницы и дороги. Здесь вообще никто не ни зачем не следить. Уже говорили жители, что даже мусор не убирает никто. Вы обращались в партию «Единая Россия», которая относится к никогда, никогда Нет, не обращался. И тоже не вижу никакого смысла. Он это все знает и видел. Если да, бы он хотел как-то как разобраться, он бы разобрался. Я не вижу смысла какого-то к нему обращаться. Вот очередной колодец да. перед выгребной ямой, который забился. Все это стекает со всех 40 квартир к нам во двор. Ну, народ у нас, конечно, мы-то потерпим, но а сколько можно терпеть? Так что ждем в гости Вячеслава Владимировича. Если не получится, у него будет тогда Путина, наверное, обращение писать, если у него не выходит mm -hmm. ничего. 21 мая я получил очередной ответ из администрации от дама мэра Некупелого по поводу проблемы с канализацией на улицах Красных, Партизан и Первомайской. Жителям обещают, что в июне пройдет конкурс и компания все-таки управляющая будет выбрана. И еще один вопрос, который все-таки на который я получил ответ в моем обращении, это что здесь будет устроена организована система водоотведения в 2021-2022 годах. Но вот что делать жителям до этого времени, пока не ясно. Как здесь можно жить, особенно летом, открывать окна и прочее, на этот вопрос ответа нет.